А, о, да, кстати. Мандарин! <сvé> <сvé> <сvé> <сvé> <сvé> Мандарин! Ну какой? Мандарин! Кстати, ребята, мне пора это идти походу. Да Не, ну просто Саш, ну обещал, ну да обещал. блять, упал в лужу? Упал в лу... ворловку будет, правда, правда. ну, блять, да. типа сегодня ебать, нахуй. О, точно сегодня ебать, нахуй. Вот. Я просто, блять, я обещание если держу, я сказал, что выпью чуть-чуть, я выпил чуть-чуть. Что? Гривен, а так. они дома лежат. А... Где? Это на у меня в нычке. Пол ключи? У меня такая охуенная хуйня есть! Нет, Смотрите! Смотрите. Дай, дай, дай, дай. Ебать, гляньте что у меня есть, блядь! Смотрите! Смотрите! Вот вы просто охуеете! По истории! А -а -а. По и... Нет! Это по геометрии Дима, тесты! Дима, на сколько ты написал, кстати? На четыре! Да? Почем? Сука! Саш, затянись, я хочу подпалить. Давай, шлюха, <счеты> гори. Не горит. Я понял твою заявочку. <с Conduct счеты> Не, я скоро пойду на Это блять... Пош... Мне? Ну, блядь, оно а ну, да, отпускает по чуть-чуть, но как-то. <счеты>